Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чуде на горе Фавор. По прошествии дней шести взял Иисус Петра Иакова и Иона брата Иго и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лице Иго как солнце. Одежды же Иго сделались белыми как свет. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие».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 С тех пор прошло много лет. Сейчас на горе Фавор находятся два монастыра – православный и католический. К началу XX века в юго-западной части вершины Фавора был построен католический францисканский монастырь, который занимает территорию крепости, построенной мусульманами в XIII веке. В этом монастыре на развалинах храма времен крестоносцев и более ранних развалинах построена базилика Преображение Господне. Рядом сохранились остатки Византийского монастыря. В северо-восточной части Фавора находится греческий православный женский монастырь. Храм в монастыре достроили и осветили 6 августа 1862 года. Он имеет три престола – Центральный в честь Преображения, Южный в честь пророков Моисея и Илии. Северный в честь святых Георгия Победоносца и Дмитрия Солунского. В монастырском храме хранится чудотворная акафистная икона Божией Матери. А в пределе пророков Моисея и Илии видны камни древнего храма и фрагменты византийской мозаики. На принадлежащей монастырю территории находится пещерный храм Мелхисидека. В греческом православном храме совместно служат греки, православные арабы и русские. В праздник преображения на горе происходит удивительное явление. Каждый год в ночь на 19 августа многое верующие приезжают в Палестину в женский монастырь преображения Господня. Для того, чтобы своими глазами увидеть это чудо. Облако опускается на православный храм во время божественной литургии, окутывая всех присутствующих. Сначала облако небольших размеров, потом оно увеличивается и опускается на людей. По рассказам монахини. Как только вынесли чашу со святыми дарами, епископ Сергой благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе появились облака. Они проплывали над головами молящихся Радости и ликованию собравшегося народа не было предела Люди распевали молитвы Крестились Некоторые плакали Начавшись после трех часов ночи чудо продолжалось примерно час На рассвете над Фавором опять появились облака В греческом храме началась утренняя литургия Облака устремились к православному храму. Но проплыв над храмом, они исчезли на подступе к католической базилике. В 2010 году проводились исследования этого явления. Ученые говорили, что в таком сухом летнем воздухе образование тумана или облаков просто невозможно. Настроив свою аппаратуру, научная комиссия стала ждать, и облако появилось. Все вокруг осеняют себя крестом. В окошке монитора отчетливо видны колыхания туманной массы. Комиссия признала чудо, но объяснить появление облака не смогла. Чудо это происходит только в день православного празднования Преображения Господня. Католики отмечают этот праздник в другой день. Монахиня из Горнинского женского монастыря в Палестине рассказала. На утренней литургии во время праздника Преображения Господня на горе Фавор пели поочередно два хора Облако внезапно появилось над поющими Когда запел другой хор, Благодатное облако переместилось туда Затем стал петь первый хор, облако вернулось к нему И так продолжалось всю службу Другой очевидец рассказал Схождение благодатного облака происходит только на территории православного монастыря. Во время богослужения над верующими проносится светящийся шар. Затем над крестом храма преображения возникает облачко. Оно увеличиваясь в размерах опускается на верующих. Накрывает их и обдает живительной прохладой. На этом на сегодня все. Продвижение канала зависит от ваших лайков и комментариев.